Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, с Новым Годом всех поздравляю! Я решил записать такое разговорное видео небольшое, где я подведу итоги этого года. Выделю какие-то игры, которые мне больше понравились в этом году. Расскажу про канал, что с ним происходило, что со мной происходило. Поделюсь кое-какими своими мыслями. В общем, такой стандартненький ютубовский формат, который я на самом деле раньше делал, но давно этого у нас не было. Я не помню даже с какого года. Сразу прошу прощения за голос. У меня немножечко севший голос, потому что я болею, если вы не ходите на стримы, вы наверняка не знаете, что я больным стримлю последние несколько дней. В общем, заваривайте себе, Фиок, фиок, глинтвин, можете себе налить какой-нибудь. И погнали! Да, год этот конечно был отвратительный наверное от начала и до конца хотя не могу сказать что не было вообще никаких позитивных моментов конечно же они были их было может быть и немного но они все-таки присутствовали начался этот год у меня вообще с ковида 2 или 3 числа я слег с ковидом в первую жизнь я им заболел в 2022 году как раз когда вот это вот была волна омикрона в европе я здесь в болгарии конечно же во время празднования нового года собственно говоря скорее всего подхватил ковид, сделал конечно видео об этом если кому интересен мой эксперимент можете посмотреть если не видели так себе опыт и так себе конечно начало года но я даже и не представлял что же начнется дальше через месяц с небольшим после того как я уже выздоровел от ковида я там стримил все было более-менее нормально делал видосики какие-то и начинается война есть кто-то думает, что меня эта война не коснулась никак, но вы очень сильно ошибаетесь. Да, потому что может быть кто-то думает, что ну вот ты же там уехал в Болгарии, сидишь, что тебе вообще, тебе похуй. Это не так, во-первых, потому что у меня куча друзей и, и родственников, которые живут в России, которым сейчас не очень здорово. У меня куча друзей в Украине, которым сейчас еще хуже. Ну и непосредственно я, конечно же, как гражданин Российской Федерации, пусть и находящийся за границей, страдаю от всего, блядь, вот этого дерьма, который происходит. Да, по мне не прилетают ракеты, в армии меня никто не забирает там на войну, а если бы и хотели, то, конечно, писюном бы я им поводил по губам. Во-первых, мой канал на ютубе от всего этого очень сильно пострадал. Монетизация в России отключена, у меня абсолютное большинство народу смотрят из России. Также на втором месте у меня еще по количеству аудитории была Украина. И все вот это дерьмо залупное, которое произошло, не могло не сказаться. Я, естественно, сразу после начала войны записал видосик, о своем отношении оно абсолютно не поменялось. Оно, конечно же, остается крайне негативным потому что Происходит. Это все бессмысленно, это все никому нахер не надо, кроме каких-то поехавших политиков. Не будем указывать пальцем. В общем, на ютубе отключили монетизацию, стало, блядь, игры невозможно купить, какие-то вообще ушли из РФ, э, сложно Steam пополнять там и так далее, и так далее. Пришлось создать местные аккаунты в том числе, да, для playstation я местный аккаунт создал, покупаю игры здесь, в основном, на дисках. Steam местный я тоже создал, если игра какая-то не продается в РФ, то покупаю ее за баксы уже на болгарский аккаунт. Но ну, это все, конечно, такие проблемы, блядь, белых стримеров, да, потому что люди, которые там живут в Украине, у них проблема, в общем-то, посерьезнее. Еще раз я высылаю максимальные лучи поддержки, держитесь, когда-нибудь это говно закончится. А своим русским подписчикам ни в коем случае не с этого ходить в военкоматы, чтобы не принимать во всем этом цирке, который сейчас происходит, участие. После этого проблемы не закончились, если вы думаете, что в общем-то это все, но нет, хотя это, наверное, самая серьезная проблема 2022 года, думаю, мало кто с этим будет спорить. Однако, YouTube еще решил, эм, помимо отключения монетизации, поменять свои алгоритмы в очень интересном ключе. Сначала что-то произошло с онлайном, я начал замечать, что онлайн очень сильно упал, но я сначала э, списывал это на то, что, ну, понятное дело, как бы идет война, что люди не хотят в принципе смотреть какие-то развлекательные штуки. Я какой то время даже сам не хотел ничего делать, но я понял, что ну, от этого никому лучше не будет, поэтому продолжил в общем-то стримить и сначала думал, что ну вот, как бы война идет, понятно, людям там не до стримов, плюс много людей отвалилось с Украины, с моего канала, но потом я начал замечать, что все-таки что-то с этим не так. Потому что показатели онлайна иногда, например, не совпадали с количеством людей в чате. Я делал даже специальные скрины, где видно, что количество участников чата больше, чем онлайн. В основном это видно, на самом деле, где-то в начале стрима. Но это уже наводит на мысли, что с счетчиком онлайна что-то не так. Плюс во время стримов я вижу, что онлайн у нас очень сильно скачет. У меня такой график есть, да, где я вижу онлайн, как он отображается. И он скачет вот так вот прям. Много раз на стриме это показывал, что бывает там 30-40 человек, потом падает до 20. И потом снова наверх, потом снова вниз. Потом снова наверх, потом снова вниз. Это все очень странно и наводит на мысли, что YouTube как-то пытается таким образом бороться с накрутчиками. Но поскольку он не хочет выяснять, где накрутка, где не накрутка, он просто начинает срезать онлайн и выставлять какой-то такой средний по больнице. При этом количество просмотров у меня, конечно, общее оно упало, но остается на уровне таком, ну терпимом, да, где-то там 600, где-то 500, где-то даже больше 1000 мы набираем просмотров. В принципе, это у нас вот так вот всегда в среднего было Да, были моменты, когда мы там больше косаря набирали на протяжении месяца Но это в лучшие моменты э, моего канала По этому поводу я обращался в YouTube Конечно же, они ничего внятного мне не ответили Я, в общем-то, забил хер, уже смирился с этой проблемой но тут появилась вторая проблема Лайки это Раньше были, помните, старые добрые проблемы Когда мы заканчиваем стрим, через какое-то время Хренак, минус 40 лайков Типа они накрученные, хотя непонятно кому Вообще э -э, придет в голову накручивать 40 лайков Это же ничего абсолютно не даст Это слишком мало Если бы ты нам накрутил 5-10 тысяч лайков, ясно Но 40 лайков, какой от этого профит, непонятно И вот тогда он их списывал Иногда он даже их списывал, а потом возвращал Видимо, ему это было мало И теперь э -э, люди, которые ставят лайки позже приходит на стрим, лайков нету. То есть он их просто даже не засчитывает. Как, почему, что на это влияет, мы до сих пор понять не можем. Я писал в поддержку, получил совершенно невнятные какие-то сумасшедшие ответы. Количество лайков, между прочим, э, на самых неудачных стримах и на удачных стримах относительно иногда практически не отличается. Ну буквально там ну 10-20 лайков разницы при 2 раза больше или в 3 раза больше просмотров. Раньше тоже такого не было. Был плохой стрим, было мало лайков, там на 70, на 80. 80. Был хороший стрим, было много лайков. Мне кажется, Ютуб просто не хочет разбираться, кто накручивает, кто не накручивает, касается это и онлайна, и лайков. А он берет и просто выставляет среднем по больнице онлайн какой-то там, что-то там списывает какую-то часть, потом возвращает, потом снова списывает. Или с лайками он просто люди ставят, ставят, ставят, и он такой, так, ну это 18 тысяч подписчиков, да, в моем случае. Ну тогда вот столько-то лайков у него должно быть. Или там, не знаю, высчитывает как-то там с последних видосов там, или с последних стримов, или еще что-то типа того и вот ближе к лету мой канал действительно начал отъезжать я прям думал, что все, он умрет, не доживет до конца года, что мы ничего с вами не сделаем с этим, я записал видео с обращением, типа, ребята, приходите на стримы оно немножко подняло актив, люди некоторые проснулись, вспомнили, что надо действительно ходить на стримы, я знал, что это в долгосрочной перспективе не сработает, что не будет то же самое что раньше, но какое-то время там я себе напомню, люди придут, люди там будут ставить лайки, и это может даст какой-то буст каналу, а тем не менее, после видео я увидел, что многим мне все равно, я услышал большое количество слов поддержки, в том числе от людей, которые больше на стримы все равно не ходят после этого, понятное дело, но в любом случае это немножко мне как-то так придало сил, я съездил там, отдохнул в Несебр вместе с Кристиной я записал вам влог из Несебра да, я знаю, он еще не готов, он еще не вышел но вы должны понять, я там был 10 дней большое количество материала, это надо все сесть, собраться, смонтировать а тут все время какие-то новые игры выходят надо что-то делать, быстренько видосик, нету времени посидеть, с монтажом я обещаю, я выпущу этот влог в новом году он будет точно, ну примерно та же самая история у меня была с медовым месяцем, вы знаете, так что не волнуйтесь, влог будет. И в начале осени я записал шортс. Вообще, шортсами я начал баловаться как раз где-то вот к концу лета. Начал что-то пробовать, выкладывать, но они не набирали особо просмотров, там может быть тысяча просмотров максимум. И тут я выпускаю шортс, как сложно быть стримером, и он набирает 1 миллион просмотров. Наверное, на данный момент это самое крупное достижение моего канала. Мне уже кажется, что оно единственное достижение моего канала будет. Тем не менее, это дало буст каналу, мы набрали больше трех подписчиков, тогда же в принципе со стримами стало чуть получше, ненадолго правда. Ну к сожалению, это был единственный шорт, который так хорошо залетел. Я там потом записал трек для шортса, он особо не набрал. Записал подобное видео, что надо сделать, чтобы быть стримером. Тоже он особо ничего не набрал. Ну и, короче, я пока на шортсы так подзабил, потому что, если честно, это немножко не мой формат. Я все-таки не тиктокер, я привык общаться долго, общаться, значит, с вами вживую. И мне очень сложно как-то взять, придумать какую-то крутую идею для шортса. Если у вас есть друг идеи для крутых шортсов, ну, напишите их в комментариях, я, может быть, что-нибудь сниму. После вот этого небольшого подъема такой дальше вот и отдохнул в отпуск съездил потом шорты выписал успешный набрал подписчиков к сожалению год вернулся так сказать в свою струю говна потеря в семье у меня была в сентябре канал снова стал лететь вниз и вот сейчас мы находимся так сказать в падении хотя некоторые видео которые я опускаю все еще набирают прилично просмотров некоторые из них youtube внезапно засовывает в рекомендации так недавно случился например, перс видео по skyrim vr да и в принципе видосик который выходил совершенно недавно по моду half-life alex тоже неплохо залетел и вообще в целом на самом деле я смотрю видосы чувствую себя не так плохо там практически и нету отката по в отличие от стримов. Да, лайкосов стало меньше, но с лайками мы как бы уже поняли, что какая-то проблема непонятная, и, видимо, решать ее никто не будет. Я все надеюсь, что какой-нибудь крупный канал обратит на это внимание, скажет, блядь, чуваки, что у вас там происходит. Но крупным каналам обычно как раз на такие показатели похер, они не обращают на это внимания, потому что для них потерять там 500, 600, там 700 лайков не критично, а для меня потерять 30-40 лайков критично. Ну вот, а со стримами, конечно, все совершенно ужасно, поэтому я вас в этом видео еще раз очень сильно призову ходить пожалуйста на стримы я вас умоляю а, если вы не хотите чтобы они просто сдохли ну блять я не хочу бросать свой канал как я уже говорил летом я понимаю что могу пойти устроиться на работу и получать даже больше денег чем я получаю э, через youtube но это не будет моим любимым делом поэтому я буду оттягивать этот момент максимально и вас еще раз всех призываю ходить пожалуйста на стримы чтобы их не пропускать потому что youtube может как бы вам не прислать уведомлений даже не отобразить в фиде, подписок не отобразить конечно же на главной странице что идет стрим подписывайтесь на телегу ссылочка в описании там всегда свежайшие анонсы иногда опросы и в данный момент кстати, там проходит э, сбор мемасиков для битвы с подписчиками я хотел чтобы битва с подписчиками была первым видео э, в этом году но не получилось потому что я заболел я себя плохо чувствовал а сейчас просто тупо нету времени мне не хватит времени и записать и смонтировать поэтому вот такое разговорное видео я делаю ну в общем как то так с каналом сейчас мы немножечко в жопе но подписчики потихонечку набираются какой-то актив иногда на стримах есть иногда очень плохо бывает иногда бывает очень даже неплохо пока в общем, будем продолжать сражаться с Ютубом, и я надеюсь, что канал не загнется в 2023. Так, все, про канал хватит. Давайте теперь немножко про игры, которые я могу выделить в этом году. Естественно, для меня игрой года является Elden Ring супер шедевр от From Software. Просто апогей всего, что они делали до этого. Красиво, интересно, много. Если вы не играли и любите просягивать свою пятую точку, крайне советую вам эту игру. Она великолепна, к сожалению. На стримы по ней никто не ходит, поэтому я редко стримлю. Страдаю там и от игры, и, в общем-то, и от низкой статистики. Ходите на стримы по ЛДНР, ребят, пожалуйста, блядь, это классная игра, блядь, поддержите. Я хочу ее пройти на канале просто очень сильно. Ну и из инди-проектов я выделю, конечно, Стрей. Это красивая игра, это трогательная игра. Я понимаю, что многие скажут, что там нету сюжета, практически, что это за параша. Я не согласен, сюжет там подается просто своеобразно образом игра короткая давний мало геймплея тут я соглашусь но тем не менее она местами очень динамичная местами даже немножко стремноватая супер атмосферная, супер красивая и очень милая. Да еще и посыл в ней определенно имеется. Ну, мое уважение очень классно у ребят получилось. Ну и за Липон года получает у нас Vampire Survival, который просто, блядь, взорвал мне мозг. Я, когда увидел эту игру первый раз, подумал, что это за параша. Оказалось, что это не параша, а просто вкуснятина. Очень советую, если вы еще не играли, игра стоит копейки, блядь, поиграйте и не пожалеете. Офигительная игра. Вот это такой мой топчик, но я могу выделить еще несколько игр, конечно, которые мне сильно понравились. В этом году, который я тоже ждал Это, ну, естественно, плактейл Requiem Отличная игра, которую тоже никто не смотрит Великолепно, еще мной не пройдено Поэтому до конца я не могу делать они выводы Году of War Ragnarok Опять же, продолжение Очень похоже на предыдущую игру, но все получше Все разнообразней И все равно классная, мне понравилось. Я, в принципе, ожидал аккуратного сиквела Это же все-таки Sony, понятное дело Хочу упомянуть отличную инди-игру uh, Cult of the Lamp, где надо сатанинский культ овечек Делать тоже милейшее... Очень интересная, классная. Скорн, кстати, выделю, несмотря на то, что, да, игра, может быть, душноватая, но она мне понравилась. Она реально меня увлекла, мне было интересно там ходить, и мне был интересный сюжет. Я пошел его разбирать, там есть даже классные всякие фанатские теории, что, что значит, почему. У игры, на самом деле, очень глубокий... Ро... Блядь... Сука. У игры на самом деле очень глубокий лор, который подается по большей части в вардбуке. Там все много чего объясняется про этот мир, в котором мы, собственно, там существуем. Так что я считаю, что она недооценена. Многие ее засрали. Похвалить только, что вот она красиво выглядит. Но нет, это действительно прикольная игра. Да, с душноватым геймплеем. Но на самом деле есть куча игр с душноватым геймплеем, которые хвалят. Даже Red Dead Redemption супер душный геймплей второй части. Но как бы, ну так игра сделана. Она все равно классная, боже мой. Да, духота. Но здесь вот, конечно, я зря сравниваю RDR со скоростью но скоро мне понравился, ну и DLC Cuphead, класс, здорово, но очень-очень короткая, и столько мы его ждали, а получили просто за два стрима прошли, что-то у меня этот помпончик куда-то не туда улетел, вот, ребятки, это мои такие итоги года, что я могу сказать про этот год, год дерьмо, Полное дерьмо. Дерьмо и на Ютубе, несмотря на то, что были определенные успехи. Я все еще негативную тенденцию наблюдаю. Все еще лайков становится меньше. Людей на стримах как будто бы тоже меньше. Иногда активность вообще какая-то никакая. Иногда, наоборот, активность хорошая. От чего это зависит, понять не могу. Может быть, от игры. Может быть, от меня. Может быть, блять, от погоды. А в жизни тоже много неприятностей происходило. Хотя были и позитивные моменты, связанные в основном, конечно, с то, что я живу в Болгарии вместе со своей любимой классной женой. Но э, поверьте мне, меня этот год не обошел, он тоже для меня оказался один из самых тяжелых, самых дерьмовых и самых таких, от которых, знаете, хочется скорее избавиться и забыть. Поэтому официально заявляю, что 2022 год, иди нахуй. Вам я скажу так, во-первых, конечно же, поздравляю вас с наступившим 2023. Я лично очень надеюсь и желаю вам, чтобы он был лучше, чем 2022. Призываю вас, несмотря на все проблемы, не сдаваться ни в коем случае, потому что ну в этом нету смысла, нету смысла опускать руки. лучше от этого точно никогда не станет. И жизнь, она такая штука, что всегда бывает... Дерьмо, всегда бывают какие-то взлеты. И я понимаю, что банальную вещь говорю, но многие об этом в моменты вот таких темных полос забывают, что иногда эта жизнь может приносить действительно большое удовольствие. Ради этого надо жить, и надо сражаться со всеми неприятностями и надо не сдаваться. Тяжелый момент они придают э, ценности моментам хорошим, моментам легким, моментам э, радости и счастья. Поэтому с проблемами надо бороться, справляться или просто... Иногда, когда ты не можешь ничего сделать, перетерпеть, переждать. Ну и не забывайте, конечно, наслаждаться позитивными моментами, ценить своих близких. Не забывайте про своих друзей, не забывайте про меня, пожалуйста, и мой канал. 2022 год однозначно был таким полетом вниз, но вечно это продолжаться не может. Я надеюсь, что в этом году и вообще в последующих годах будет лучше. Этот год просто останется одним из худших. Если не худшим. И просто мы его забудем, блядь, и будем потом вспоминать, как страшный сон. Типа, бля, помнишь 2022? Ебать, пиздец был какой. Все, на этом буду заканчивать, ребят. С Новым годом всех. Поздравляю. Спасибо, что вы все еще не отписались от моего канала. Что вы все еще ходите на стримы, что вы все еще смотрите видео. Ну, а если вы этого не делаете, то вы гей. Я жду, конечно, приходите на стримы, буду рад всех видеть, если, конечно, есть время и желание, и возможность. Всех обнимаю, ребятки, с Новым годом, и скоро с вами увидимся. С вами был Мародер 120 Гигабайт, жестких всем респектов, йоу.